Всем привет, с вами Колька Петух, и сегодня мы будем играть в Гаррис Мод. Поехали. Блин, я комп сломал. Привет, Коленька, как дела? Срать господня. Папа пришел. Что мне щас будет? Эй. Почему здесь синий экран смерти? Опять ты в свои игры играешь? Я уже 1337 раз снес компьютер на ремонт. Потратил много денег. Ты понимаешь, что за квартиру платить некому.